Здравствуйте! Вы смотрите Амперметр. С вами снова я, Александр Трепетин. И сегодня мы поговорим об оптимизации производства. С ростом количества электромобилей на наших дорогах растет спрос на зарядные станции. Наличие разветвленной сети зарядных станций – необходимые условия для электрификации транспорта. И компания «Автоэнтерпрайз» постоянно работает над решением этой задачи. Компания производит разнообразные зарядные станции как для персонального, так и для коммерческого использования. И самым востребованным продуктом «Автоэнтерпрайз» являются мощные зарядные комплексы, позволяющие заряжать аккумулятор электромобиля постоянно постоянным током. Строятся такие зарядки на базе мощных силовых модулей. Силовой модуль ⁇ это внутренний блок зарядной станции, преобразующий перемены токсики в постоянный ток для зарядки аккумулятора электромобиля. Зарядная станция содержит от 1 до 5 силовых модулей. Однако силовой модуль – это не единственная часть зарядной станции. Для его работы нужна так называемая обвязка, которая по сути обеспечивает управление работой силовой части зарядного комплекса. В состав этой самой обвязки входят контроллеры, модем, силовые реле, система защиты от поражения электротоком и тому подобные устройства. Монтируется вся эта машинерия на специальном шасси. Вот только сборка одного такого шасси занимает три рабочих смены. Работа кропотливая и трудоемкая, требующая от сборщика постоянного внимания. Одна ошибка в соединении многочисленных проводов и станция работать не будет. Это в лучшем случае. Ну, а в худшем, ну, не будем о плохом. Для решения всех этих проблем инженеры компании Auto Enterprise разработали так называемую кросс-плату. Вернее, две кросс -платы. Одна для управления зарядкой переменным током и одна для управления зарядкой постоянным током по стандартам ЧДМО или CCS. Применение таких кросс-плат позволяет многократно уменьшить количество соединений и, значит, свести к минимуму ошибки монтажа. — Печатная плата из текстолита, предназначенная для монтажа радиоэлектронных компонентов, соединенных в определенном порядке. В собранном виде представляет собой законченный элемент более сложной электронной схемы. Аналог – материнская плата компьютера. Практически исключена ошибка при сборке. Каждый элемент ставится на свое место, на другое его попросту невозможно установить. Да и заменять те или иные детали в ходе обслуживания станции стало существенно проще. Ну и самое главное. Сборка системы управления зарядной станцией на кросс-платах вместо привычного шасси ускоряется втрое. Соответственно, ускоряется сборка и зарядных комплексов автоинструкции. Enterprise. это значит, что цель компании – создания сети доступных зарядных станций становится все ближе. Но и это еще не все. В планах компании – дальнейшая оптимизация разработанных кроссплат, а затем – запуск настоящего сборочного конвейера. Именно на нем в ближайшем будущем и будут собираться системы управления зарядными станциями Auto Enterprise. Хотите подробностей? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и тогда точно не пропустите!